TronLink. Лучший кошелек сети Tron. Рад всех приветствовать. Хотел записать сегодня такое масштабное видео по кошельку TronLink. Огромное количество присмотрел различных видео. Информации вроде как много, но такое чувство, что большинство тех, кто записывает, они реально с этими кошельками не работали, не использовали их, особенно по тому предназначению, которое применяю я их, для работы с децентрализованной экосистемой сети Tron. Это один из лучших кошельков, ну это официальный кошелек сети Tron, подключается ко всем DeFi площадкам. Почему децентрализованное положение интересно, я буду еще в следующих видео запишу по площадкам, где можно при помощи данного кошелька и данной сети Tron получать как минимум 10% годовых без риска. Ну, естественно, относительно, если вообще вся экосистема рухнет, ну, тогда, соответственно, вы можете потерять свои деньги. Но в любом случае и, на, и в бизнесе, покупая акции каких-то компаний, вы тоже можете потерять все свои деньги. Итак, кошелек, который очень удобен, он позволяет бесплатно совершать неограниченное количество транзакций, что, наверное, невозможно ни в каком другом кошельке. И, в принципе, Citron очень дешевая, и я думаю, что все вы знаете, стейблкоины от, от компании Тезер который в сети трон имеют самые низкие комиссии. С ним очень удобно работать. И у SDT Coin очень распространен. Ну, практически есть, наверное, на всех биржах его очень удобно покупать, заводить, выводить и вообще с ним работать. Поэтому а, данный кошелек может быть очень интересен тем, что транзакции в нем могут быть бесплатные. Еще раз, кратко, что я в этом видео расскажу. Ну, кратко про регистрацию браузерного кошелька. Расскажу, потому что ну, это важно, многие для этого видео смотрят, но подобной информации их полно в интернете, поэтому я это пройду более-менее так коротко. Мы посмотрим обозреватель CityTron, это уже поинтереснее. Кратко про ввод-вывод средств, про это тоже достаточно в интернете написано. Про добавление новых монет и токенов у многих возникает сложности с такими кошельками, вот как Трон Может возникнуть с такими кошельками, как Metamask, когда отправляются монеты с биржи и вдруг они у вас пропадают. А на самом деле они просто не отображаются в вашем кошельке в Metamask. Вот, к примеру, это частая проблема. Поговорим, как бесплатно совершать транзакции при помощи энергии и пропускной способности. Научимся получать бесплатную энергию за стейкинг. Посмотрим, что такое делегирование монет и получение за это еще дополнительных процента на ваши монеты. Покажу вам, что такое калькулятор энергии, как рассчитать, сколько нужно застейкать монет, чтобы бесплатно совершать ваши транзакции. Расскажу, сколько стоят транзакции различные типы транзакций. На самом деле стоимость может быть сильно варьироваться, особенно для работы со смарт-контрактами многих может удивить меня я несколько был удивлен что внести в вас смарт-контракт оказалось иногда стоит около 5-6 долларов и все это можно на самом деле делать бесплатно при помощи кошелька TronLink. и обязательно про безопасность работы с данным кошельком это первое о чем нужно думать при работе с криптовалютой но давайте еще кратко сделаю отступление почему именно вот э, сеть TronLink и данный кошелек может быть интересен вот э, я открою дефилама это известное приложение, кто с децентрализованными биржами и приложениями работает, обязательно этим ресурсом пользуется. И вот посмотрим обзор, насколько упала капитализация децентрализованных приложений. Смотрите, что происходит. Если мы посмотрим Binance Smart Chain, переключимся, ну здесь еще кое-как. А известные такие, огромное количество, где протоколов есть, сеть Avalanche, просто падение, сеть Solana сеть полигон, то есть огромное падение денег, которые привлекаются туда. А теперь давайте сеть трон посмотрим. Видите, здесь ситуация обратная. То есть пока сюда люди идут, и соответственно это говорит о том, что э, вот эта данная сеть трон, она интересна, она будет развиваться. И Джастин Сан, тот, кто стоит во главе этой сети, очень интересные такие э, про, прорывные креативные идеи выдвигает. Недавно появился стейблкоин USDD от сети Трон, и на нем можно получать огромные проценты. Также данная сеть неразрывно связана с одной из неплохих бирж Хоби, который я тоже работаю. То есть перспективы у данной у данного блокчейна на самом деле есть, поэтому и интерес к этому кошельку, поэтому и знать об этом кошельке, чтобы в будущем получать независимо, чтобы никто не мог заблокировать ваши деньги, а вы получали на них там без риска там 10-15 процентов годовых, очень даже неплохо. Поэтому давайте продолжаем про кошелек. Теперь самое главное, ну вы обязательно должны зарегистрировать кошелек а, с официального сайта. Вот такая должна быть у вас ссылка. tronlink.org. Вот это официальное. Откуда нужно качать официальный сайт. Не не дай бог вы упадете на фишинговый сайт. Я вот не встречал именно по тронлинку. Но если так получится, то есть вы фактически берете левую ссылку, регистрируете кошелек, все туда регистрируете ключи, они попадают злоумышленникам, потом вы отправляете деньги на свой кошелек и теряете их раз и навсегда. Поэтому только с официального источника. Никакие там дополнительные там с YouTube и так далее, не нужно никакие ссылки брать. Вот эта ссылка официальная. Мы поставим браузерное расширение. Давайте берем, поставим для Chrome. Вот я сейчас в Mozilla нахожусь. Есть для Chrome, есть для есть для хрома есть для Firefox. Я вот сейчас Mozilla Firefox, я его буду устанавливать. Так, отличный какой у нас тут. Да, на китайском, прекрасно. Устанавливаем. Так, добавляем. Так, давайте мы ему дадим разрешение, хорошо? Все, установка прошла. Мы закрываем и вот видим в правом углу. Вот здесь появился значок кошелька TronLink. Вот так он выглядит. Вот браузерное расширение. Ну, вы можете выбрать, конечно, другой язык, но предлагаю вам работать на английском. Если у вас уже были зарегистрированы, можно импортировать сид-фразу сюда. Но я буду создавать новый кошелек для демонстрации. Потому что кошелек, который я пользуюсь, я пользуюсь в другом браузере Chrome. Вам нужно просмотр... просматриваем до конца соглашение соглашаемся с ним здесь надо будет ввести ваш пароль и внизу его подтвердить но ну, можно сгенерировать, я обычно ввожу пароли сам самостоятельно самое главное что у вас должны быть и цифры и верхний и нижний регистр вот он мне все показал что все у меня есть и я создаю кошелек все так нужно еще раз ввести вот пароль Я подтверждаю все теперь будет мем фраза которую нужно сохранить или сид фраза так Итак, все вот он нам показывает нашу сид фразу мы ее, соответственно должны запомнить все после того я как свою сид мем фразу я ее записал он там предлагал нам скопировать но лучше не копировать а записать на листочек сделать xerx и разложить в разных местах чтобы у вас 3 4 копии было ну, чтобы, естественно, они не в доступе были. И э, на случай, если вам потребуется восстановление. Пароль, соответственно, нужно запомнить, потому что он тоже восстановить его нет возможности. Доступа к вашим паролям, к вашей сид-фразе, э, ни у кого нету. Все это в личном вашем пользовании. Это ваша безопасность. Никогда и ни в коем случае нигде на форумах, на сайтах не сохраняйте. Все взломы кошельков на 99 даже... Практически на сто процентов происходит в большинстве случаев по глупости самого пользователя кошельков. То есть он где-то их сообщает, где-то заходит на фишинговый сайт и там что-то вводит какие-то пароли. Вот это вот ничего делать нельзя. Очень внимательно относитесь, рекомендую, если вы работаете с криптовалютой. Все ваши сайты, с которыми вы работаете, должны быть во вкладках. И заходите туда не через поисковик заходите через вкладки один раз вы проверили что у вас правильный правильный адрес все только через вкладки заходите так вот так выглядит ваш кошелек здесь появилась монета трон вот TRX, это нативная монета, которая оплачивается, все комиссии транзакции если вы не сделали бесплатное получение вот энергии и пропускной способности вот это два параметра которые потребуются нам для бесплатное пользование данным кошельком. И здесь Table Coin, сети Tron, USDD. Достаточно уже у него капитализация почти под миллиард подходит. Теперь давайте кратко расскажу про обозреватель сети. Что это такое? У каждого блокчейна есть некий такой обозреватель сети. Это сайт, на котором вся информация собрана по этой сети. Вот давайте вот здесь есть такая стрелочка, мы на нее нажмем и откроется Tron Scan. Вот это обозреватель данной сети. Здесь вы можете посмотреть всю информацию. Во-первых, здесь вот он, видите, подключен к вашему кошельку. Это вот ваш адрес в сети Tron. Вот на этот адрес вы будете переводить все монеты в кошелек. То есть все монеты, которые здесь вот у вас будут находиться, могут находиться, они все будут отправляться по этому адресу. То есть это ваш адрес которым вы будете пользоваться. С него вы отправляете там, на биржу, с биржи там, или с, э, отправляете обратно. Если вы работаете с децентрализованными приложениями, там принцип другой, там вы непосредственно подключаете свой кошелек к ним и даете на это разрешение. Это нормальная обычная практика. То есть Сейчас у нас вот баланс нашего кошелька нулевой. Вот ассет наши активы. Здесь, кстати, можно и NFT токены осмотреть. Вот API NFT, очень известный токен на текущий момент и причем вот эти API NFT токены они как правило даются за регистрацию в сети binance вот на бирже binance по регистрации мне тоже дали какое-то количество вот этих токенов с которыми ну, я пока не знаю что делать пока с ними я не работаю не пробовал то есть через этот э, обозреватель сети мы будем будем и стейкать сюда свои монеты чтобы получать э, энергию пропускную способность и мы будем здесь Смотреть можем информацию по своему счету, мы можем смотреть здесь все транзакции, которые проходят по нашему счету и подробно их здесь можно описание смотреть, то есть все транзакции свои вы всегда можете посмотреть, сколько вы заплатили комиссию, что произошло, какие транзакции были одобрены, какие не прошли ваши транзакции, то есть все в, этой, в этом обрезревателе сети сохраняется. То есть Trunscan, обозреватель сети, он требуется для того, чтобы здесь сохранится вся информация по сети. Здесь да, Плюс еще здесь вы можете найти все токены, которые есть в этой сети. И для этих токенов найти э, контракт э, адрес смарт-контракта. Ну, вот смотрите. Кстати, вот давайте по добавлению монет. Видите, здесь две монеты. Если вы отправите какую-то другую монету, она может не сразу отобразиться. Давайте попробуем сейчас добавить монету, как это делать, при помощи обозревателя сети. Во-первых, чтобы добавить монету, здесь есть Asset Management, управление вашими активами. Сюда нажимаем. И смотрите, здесь вот есть активы, которые уже по умолчанию тут присутствуют. Вот здесь, кстати, есть USDT. И для того, чтобы его добавить, в данном случае можем добавить, просто назвать, нажать плюсик. Здесь появится галочка. И сюда вернемся. Он у нас здесь появился. Ну вот, например, есть такая монета Sun в сети Tron, которую мы здесь не видим. Что нам делать? Но эту монету вы всегда можете найти через обозреватель сети. Вот смотрите, я здесь ищу токены SAN. Смотрите, вот это токены. Вот токен SAN. Сеть TRC20. Это именно сеть TRON. Я его выбираю. Эту монету на нее кликаю. И вот у нее есть здесь адрес смарт контракт Я его копирую. Скопировал. Перехожу в кошелек перехожу asset management custom token и сюда вставляю адрес этого smart контракта, добавить smart контракт, нажать next, а он у нас так я понимаю что есть уже здесь да? так сейчас мы это проверим а смотрите здесь есть вообще в обозреватель есть такая кнопочка добавить токен tronlink tronlink ну почему то Chrome. я ее нажимаю и у меня вот выскакивает такое, смотрите выскакивает данная монетка вот это как раз адрес смарт-контракта который мы здесь видим вот он же этот адрес так и сюда мы я нажимаю добавить все и теперь входим в кошелек смотрим все данная монета появилась то есть вот при помощи обозревателя таким образом можно любые монеты добавить либо через там кастом токен если если получается можно вот напрямую так сделать то есть какие-то вот э, токены, они вот автоматом здесь уже есть, присутствуют базовые. Какие-то через кастом токен мне приходилось добавлять. Но самое главное, что вот здесь вот э, контракт, адрес вот смарт-контракта сюда вставляете и о, этот токен находится. То есть у каждого токена есть свой адрес смарт-контракта в сети Tron, который вы используете для его добавления. Все, вот у нас 4 монетки уже здесь теперь в кошельке присутствуют. Ну, соответственно, у нас, правда, денег ни на каких-то. А, нигде здесь нет. Так, кратко мы научились пользоваться, поняли для чего нужен обозреватель сети, научились добавлять монеты, Давайте теперь сделаем ввод и вывод средств. Я это сделаю кратко, покажу, потому что ничего сложного здесь нет, как и во всех обычных кошельках. Выбираем монету, вот сейчас мы TRX и нажимаем отправить. Естественно у нас возникнет ошибка, потому что у нас нет монет Трон. То есть, для того, чтобы у нас вообще кошелек заработал, чтобы использовать кошелек, нужны нативные токены этой сети, токены TRX. То есть, вам нужно первоначально их на кошелек сюда отправить, откуда-то купить, где-то там на, из другого кошелька, или кто-то вам их пришлет, или на бирже купить. Фактически для того, чтобы кошелек активировать. Теперь давайте, чтобы показать, как можно отправлять, я сюда пришлю э, сколько-то монет. Предположим, я сейчас из другого кошелька просто перешлю. Что для этого сделать? Нужно. Смотрите, заходите в TRX, и вам нужно сначала получить вот, Receive. И у вас, соответственно, если вы где-то с телефона отправляете, можно посканировать QR-код. И если вы с компьютера, то вот ваш адрес кошелька Трон. Я нажимаю копировать. И вот этот адрес я вставляю либо на бирже, либо в другом кошельке, чтобы отправить. Я вот сейчас там вставляю этот адрес. Транзакции проходят очень быстро в сети трон в пределах одной минуты, как правило, все приходит. И вот смотрите, я вижу транзакцию, что мне пришло 6 монет. Аж обратите внимание, что монета тем интересно, что она сейчас имеет дефляционную составляющую, потому что периодически, постоян, точнее, постоянно монеты трон при всех транзакциях сжигаются частично, и это поддерживает, что она... Посмотрите, если посмотрите на график, увидите, что другие монеты там скорректировались на 90% альткоины, а трон практически стоит как стейлл коин. падение его минимально. То есть это очень интересная монета. Поэтому хранить ее и стейкать достаточно безопасно. Теперь еще интересная особенность данного кошелька. Вот все вот эти монеты, они у вот вас здесь отображаются и отображаются на балансе. Можно перейти в asset management, можно перейти, перейти в управление и вот эту монету, нажимаем ее, но вот Tron и USDD нельзя. Они здесь вот закреплены по умолчанию. А вот остальные моменты, монеты, USDD, например, можно здесь нажать э, точечки и remove from home. То есть убрать ее можно, и она у вас не будет отображаться ни на балансе, ни вот здесь в списке. Но это иногда удобно. Например, мне удобно, чтобы записывать видео. Я не хочу какие-то там активы вам показывать. Поэтому я могу ее спокойно э, вот скрыть. Все. Теперь мы можем также перейти в обозреватель сети и можем посмотреть что здесь у нас тоже кошелек наш отображается и здесь тоже на нем мы видим вот баланс 6 трон то есть по поводу получения монет понятно вы выбираете монету нажимаете receive и вот этот адрес который нужно вставить там откуда вы отправляете чтобы отправить вы нажимаете выбираете монету нажимаете send и здесь вам нужно теперь вставить адрес в сети сети трон на который вам нужно отправить соответственно чтобы получить монеты вам тому кто отправляет нужно знать только ваш э, публичный адрес а вот для отправки вам нужно обязательно э, публичный адрес туда куда вы отправляете и ваши потребуются ключи то есть ваш приватный ключ который который вы подписываете все транзакции но это стандартно для всех блокчейнов то есть с отправкой с получением проблем нет то есть давайте, я сейчас попробую отправить куда-то трон. Я его нажимаю send, вот вставляю любой адрес, на который я хочу отправить, нажимаю после этого next и так, то количество, которое хочу отправить. Теперь еще по поводу отправки и получения именно в сети трон. Есть здесь два таких понятия, как энергия и bandwidth пропускная, пропускная способность сети. Для того, чтобы отправить, например, токен trx нативный токен сети вам потребуется только пропускная способность ее по умолчанию дает вот 1500 она восполняется то есть мы сейчас что-то отправим у нас э, вот эта пропускная способность уменьшится и потом она снова будет э, накапливаться и получается э, становится больше то есть по сути вам для того чтобы вот ее иметь вам это вот пропускная способность в принципе достаточно для того чтобы э, совершать транзакции ну давайте попробуем сейчас я отправлю сколько-то трон обратно я нажимаю trx нажимаю send вставляю адрес на который я хочу отправить нажимаю next какое количество давайте я отправлю там у, меня, у нас 6 мы отправим 3 трона я нажимаю send и у нас здесь указывается сколько мы потратим чтобы совершить эту транзакцию Показывается, с адреса 1 на адрес 2 совершается транзакция. И вот оценивается ресурс. Нам потребуется всего лишь 267 единиц пропускной способности. А у нас их 1500. То есть достаточно много, можно за день совершить транзакции. Поэтому даже и заморозка тронов для того, чтобы ее увеличить, не потребуется. Хотя я иногда я немножко заморозил там 300 тронов, и у меня ее там не 1500, там, а побольше там 1800 там, с чем-то. Все, после того, как нажмите «Подписать», транзакция совершится, возвращаемся в кошелек. Мы можем, кстати, посмотреть все детали, нажав, перейдем в «Тронскан», а здесь, вот здесь, и можно же ее посмотреть, соответственно, вот эти все транзакции в обозревателе сети. Возвращаемся вот сюда, обратно в кошелек, мы видим, что у нас уменьшилось. На это количество пропускная способность, но она будет постепенно наращиваться сейчас прямо на глазах. А у нас осталось три трона. Если мы будем отправлять какие-то токены э, или взаимодействовать с какими-то смарт-контрактами, например, там э, куда-то в стейкинг класть, э, на какие-то протоколы заносить наши стейблкоины, э, какие-то другие монеты, то нам потребуется вот эта энергия. Энергия потребуется нам для взаимодействия со смарт-контрактами. То есть для того, чтобы все это делать бесплатно, нам нужно уже, энергии потребуется гораздо больше. И нам нужно будет какое-то количество монет застейкать. Получается очень длинное видео. Я думаю, что уже вы устали. Поэтому я его тогда разобью на две части. И то, что я озвучу, я в следующем видео опишу. Уже мы там возьмем монеты. Я покажу, как положить их, положить их в стейкинг как можно получать дополнительные проценты на ваши монеты. И у вас тогда фактически вы не только можете бесплатно с тронами оперировать, с нативными токенами, но и с другими стейблкоинами, например, от USDT. Встречаемся в продолжении в следующем уроке.